Теперь Славянск, который всю ночь противостоял ударам украинских силовиков. Как сообщают ополченцы, огонь велся из артиллерийских орудий и минометов. Сейчас напрямую связь выходит наш корреспондент Сергей Арсеничев, который накануне сам попал под обстрел, но, к счастью, не пострадал. Узнаем у него все подробности. Сергей, скажите, какова ситуация сейчас, если пострадавший за эту ночь? Да, Фрида, здравствуйте. Но сейчас информация о пострадавших уточняется. Давайте начнем с самого начала. Утром мы услышали вновь возобновление боевых действий. Стали слышны сильные взрывы. С горы Карачун вновь открыли огонь по жилым кварталам. Предположительно, в этот раз снаряды падали в районе железнодорожного вокзала. По городу поехали кареты скорой помощи. Сейчас уточняется информация о пострадавших. Ну а накануне э, было известно, что 10 человек обратились за помощью к врачам. Э, были доставлены в больницу с различными ранениями. В основном это осколочные ранения. И состояние восьми из них э, врачи называют, оценивают как состояние средней степени тяжести. Фарида. Сергей, ну вот согласно последним данным, жители Славянска в спешке покидают город, опасаясь новых налетов. Может быть, вам удалось пообщаться с беженцами? Да, это действительно так. Люди до последнего не хотели покидать свои дома, до последнего не хотели уезжать из города. Они говорят, что здесь у них семьи, дети, хозяйство и все остальное. Но после двух массированных артобстрелов жилого микрорайона Артема, в результате которого, я напомню, три человека погибли и десятки ранены, в том числе и дети, чаша терпения у людей переполнена, и люди откликнулись на призыв властей о том, что есть возможность вывести из города хотя бы детей. И сегодня с утра э, на 8 часов был назначен первый рейс из Славянска. Люди собрались, пришли с вещами, э, пришли с детьми, причем никто из них не знает, насколько они уезжают и сколько им придется э, находиться вне дома, но им уехать до сих пор не удалось, потому что в момент, когда они грузились в автобус, вновь раздались взрывы. И военные из штаба ополчения запретили передвижение автобуса с детьми. И вот на эту минуту автобус остается пока в Славянске, пока еще не выехал. А на сегодняшний день планируется сделать примерно три таких рейса. Спасибо, Сергей. Из последней информации из Славянска был наш корреспондент Сергей Арсеничев.